Так, интересно, мы можем в окне гореть? Нет. Ну что ж, друзья, давайте окунемся во времена, когда мы играли в эту замечательную игру. И вспомним, как же это было. Давайте продолжим. То, что я уже начал. Да, немножко начал я уже играть в «Готику 2. Ночь Ворона». И мне хочется еще раз, ребятки, ее перепройти, потому что я в нее играл, знаете, когда последний раз? А лет, наверное, 8 или даже 9 назад. Последний раз я играл, а может даже и того больше, друзья, не совсем-таки помню. Ну что ж, играем мы, ребятки, вот за такого вот а, заключенного, да, которого вытащили из из страшной схватки, да, со спящим, э, в общем, это предыстория кратенькая, и сейчас отправили, э, так сказать, в новое приключение, чтобы совершать э, совершенно новые деяния и геройские поступки. Ну что ж, ребят, прошу любить и жаловать, заключенный из Готики 2 Ночь Ворона возвращается, а мы продолжаем, ребятки, прохождение этой замечательной э, игры. Теперь уже, ребятки, это ностальгия, особенно для меня, потому давайте сыграем. Так, ну что ж, я хотел... Э, так, ладно, это я на обратном пути сделаю. Давайте вот сюда сейчас спустимся вниз. Э, мы вышли в эту долину, значит, да, и, вы, это, и начинаем исследование, ребятки. Да, нужно исследовать э, буквально каждый уголок. Потому что здесь понапихано все везде, где мы не видим сразу же по умолчанию. То есть вот, например, если сюда мы зайдем, здесь, наверное, что-нибудь по-любому будет, да? Вот сейчас, ребят, только что я об этом сказал, так оно и подтверждается. Вот если бы я не зашел вот за этот трухлявый пень, то я бы не нашел вот этих вот сокровищ, которые лежат за ним, ребятки. А вы знали, что вот так вот можно... А я вот знаю теперь, что можно, ребятки, обшаривать все углы и брать всякие ништячки. Вот тут у нас я вижу какие-то зелья, свиток, скорее всего, лечения и свиток огненной стрелы. И плюс еще, по-моему, какие-то штуки. А, нет, это у нас там просто скелет завалился, да, развалился. Балдеет здесь, балдеет, пригрелся, так сказать. Точнее, наоборот, спрятался в теньечек солнышко. Так, ну что ж, давайте, ребят, смотрим а, наш инвентарь. Инвентарь у нас откр... От... От... открывается нажатием клавиши Tab. Перемещаться мы по нему можем просто. Просто-напросто а, нажимая на клавиши передвижения. То есть, это если на клавиатуре играете. вот И смотрим, что у нас в инвентаре. Палки, всякий мусор. И вот мы, ребят сейчас взяли зелье маны. И у нас есть зелье лечения, восстановления. Так, вот надо бы вспомнить, как здесь точно использовать эти горячие клавиши. Я думаю, если я нажму на какой-то из слотов и быстрого да, доступа, то я применю то или иное. Так. То или иной, тот или иной предмет. Я вот не, не понимаю. Вот это на однёрочку у нас забиндено. Это на двоечку. Так, а на троечку? Как забиндить на троечку? Если я хочу, например, вот, вот эту дубину, ничего не происходит. Как-то нужно отдельно это делать. Или на Enter надо нажать. Или надо... Не знаю, друзья, что-то я не помню. Как здесь биндить-то а, клавиши? На однёрку-то я понял. Вот это у нас на однёрку. Это палка. Мы ее достаем и прячем. Так, а, вот мне бы, например, хотелось бы какой-нибудь предмет самому, да... Забиндить, но пока что я не понимаю, как это сделать Это у нас, ребятки, Готика И здесь много очень чего я не могу сразу вспомнить Раньше совсем проблем не было Так, ну что ж, давайте смотрим дальше Так, на букву F мы меняем вид, значит, да, сейчас поставили от первого лица Но почему-то я не могу двигаться, потому что я открыл инвентарь Да, вот так, ребят, мы можем от первого лица ходить У нас сейчас в руке, я так понимаю, оружие Давайте глянем. Нет, у нас никакого оружия. А, Почему-то от первого лица мы ходим гораздо медленнее, мне так показалось, да? Как-то странно, да? Он у нас перемещается наш персонаж. Так, давайте посмотрим. А, как только мы вытаскиваем палку, у нас сразу же переключается камера. Но ну, я привык, ребят, бегать вот такого, от такого лица. Давайте прогуляемся уже в эту долину и посмотрим, что же нас здесь ждет. А нас здесь ждет, ребятки, очень интересный а, персонаж. Так, все, тихонечко спускаемся. Вы слышите, друзья? Вы слышите эти звуки? Это волки где-то грызут. Ах ты ж, зараза это такая, а! Тихо ж ты, тихо, тихо тихо, тихо. Доставай уже, доставай свою байду Давай, давай, что ты не достаешь-то Да, блин, вот так, ребятки, и бывает В Готике очень специфичная Специфичная боевочка, и пока Я тыкался, вспоминал, как она работает Меня уже вот этот приятель Загрыз благополучно Да, для нас, ребят, даже вот эти волки Сейчас являются яростными противниками А потому загружаемся И продолжаем Что ж, ребят, мы снова спускаемся в долину И давайте определимся, почему-то я в прошлом раз нажимал, но у меня вот эта палочка уже не вытаскивалась. Так, а как интересно бить битей? А фокус мы на что берем? Mm -hmm, вот я сейчас нажимаю и ничего не происходит. Абсолютно ничего. На что нам драться-то? Какая-то есть клавиша, которая позволяет нам драться, я так понимаю. Это мы убираем. А правая кнопка мыши за что отвечает? А, блин, черт. А! Мы должны сначала зажать левую кнопку мыши, да, друзья? А потом уже потихонечку... Начинаем размахивать э, и, и ставить блок. Все, понял. Все, ребятки, понял. Ну, извиняйте, что мы повторно проходим, потому что игра готика это достаточно сложная игрушка. По современным меркам уж тем более. Тут нужно привыкать к управлению который является недостатком, ну и своеобразной особенностью данной игры. Такого управления и такой боевочки, как здесь, нет, по-моему, ни, ни в одной игре. Так, то, что оно поистине здесь уникально. Так, Ну что ж, собираем снова все то, что мы собирали до этого. Вот эти все растения. И я предпочту, наверное, сейчас сохраниться, прежде чем будем спускаться вниз, для того, чтобы снова не угодить в лапы волка. Я слышу, он уже начинает кричать, а это значит, что... У нас появилась угроза. Так, создадим вот здесь а, сохранение под названием «Второе сохранение». И, да, чтобы у нас была возможность маневрировать между первым и вторым. Блин, никак не могу привыкнуть. Обычно действие какое-то на буковку «Е» выполняется. А здесь нужно левой кнопкой мыши класть. Так, все, берем палку. Все, взяли палку. И сейчас на, наш, на нас побежит волчара. Так, нам нужно зажать левую для атаки. Все, ребят, сконцентрируемся на нем. Так, это блок. Блок у нас плохо работает на самом деле. И мы получаем немножечко в бубен несколько а, ударов, да. То есть, ну ладно. Э, в общем, как смогли, так смогли. Так, на буковку C у нас характеристики. Э, мы видим, что у нас одноручная. Э, 10, все по 10% надо это все дело развивать. Так, прячем и смотрим. Обыскиваем нашего волчару, который нас напал. Мы из него можем взять только мясо. Как все забрать-то? Я забрался, не выйдет да, ребят, хорошего Практически на одну клавишу мы тут делаем Очень много действий сразу Ну что ж, вот мы ворвались в лес даст немножечко коснули И, наверное, все-таки надо чем-то подхилиться да, Чтобы нас совсем не разорвали Здесь так, на Б у нас тоже то же самое почему-то на C тоже самое, персонаж, так, все, ребятки, то же самое, так, на N у нас, значит, наши задания, выполненные, проваленные, общая информация, день первый, время 16 часов 53 минуты, отлично, так, на M, на J, сейчас, ребят, проверяю все клавиши, что за что отвечает, это поворот головы, это у нас поворот, до да, головы, раз, так, значит, на F у нас вид от первого лица, и так, вроде бы все, да, и на тап у нас наш инвентарь. Ну что ж, я предлагаю что-нибудь скушать, а точнее можно даже выпить, потому что нас изрядно потрепали, а вот эта, бутыль, вот эта бутылочка восстанавливает всего лишь 50 единиц здоровья. Так, нажав на левую кнопочку мыши, мы просто-напросто его восстанавливаем. Не надо, ребят, сейчас жалеть эти бутыльки, потому что они нам действительно сейчас необходимы. Так, ну что ж, тут мы находим костер, какой-то мужичочек здесь, смотрю, греется, жарит шашлычки. А какие у нас здесь мощные звуки. Давайте подойдем к нему поближе и посмотрим, что это за тип-то такой. Здоровенько. Кто ты? Это ты? Точно. Ох, как я рад видеть тебя. Обожаю этот перевод. Лестер, как ты оказался здесь? Лестер.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 Ха, да тебя не пустят даже в сам город Не то, что к паладинам Какой наглец, а Какой, ты че дерзишь-то, Лестер? Я ж сейчас сейчас бубен дам какой-нибудь он этой Головешкой из костра Так, может быть, ты знаешь способ, который поможет мне попасть Да Может быть, ты знаешь способ, который поможет мне попасть в Хоринис Знаю Некоторое время назад я работал на старого алхимика По имени Константино Он довольно влиятельное лицо в городе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 Думаю, 10 одинаковых растений будет достаточно. Спасибо за совет. Так, давайте спросим меня что еще. Сколько ты уже скрываешься в этой долине? Сколько ты уже скрываешься в этой долине? Точно не знаю. Может, неделю. Разные Но голоса у чувака. Говорю, что... Когда я пришел сюда вечером, я взглянул на эту гору. Там стояло всего несколько деревьев. А когда я посмотрел туда же на следующее утро, там уже стояла эта башня.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 Так, так, так, так, ты должен сказать к об этой тени, это может быть важно. Так, что ты знаешь об этой местности? Да, братишка, давай-ка расскажи ты нам. Знаешь об этой местности? Если ты пойдешь по этой тропинке, то попадешь на ферму. А еще чуть дальше, начинается город. Но будь осторожен, по дороге тебе могут встретиться не только волки и крысы, но также гоблины и бандиты. Серьезно, так, ты должен сказать об этом к Давай, братишка, действуй Ксардус уже, действуй. Это может быть важно.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 Хорошо, договорились. А мы, ребят, продолжаем наша задача сейчас найти максимальное большое количество всяких разных трав, вот тут, кстати, уже одна из них у нас поджидает да, и давайте сохранимся, потому что мы достаточно много диалогов провели с этим пареньком и нам нужно сейчас сохраниться потому что всякое может быть в этом страшном лесу, да, то есть я сейчас вообще просто вот в таком лесу нахожусь, где прямо на меня с любой стороны может напасть какой-нибудь враг, давайте-ка мы с вами возьмем наш лук, а почему не берется наш лук почему он не берется, так, посмотрим на двоечку же, да, все верно, ну а стрелы-то у меня есть, и стрелы вроде у меня есть, или я могу ошибаться так, 5. Пять... а это факел у нас, да а поэтому, наверное, лук-то и не берется что стрелы-то закончились где бы найти нам стрел, ну ладно, давайте попробуем палкой, там кто это летает что это, это кто это там летает это муха какая-то, да муха, ты одна здесь, или у вас несколько, так, давайте сконцентрируемся, ребятки, на ней да, давайте сконцентрируемся и как-то. Так, так. А, так, так, так. Сконцентрируемся. Как-то вот можно же фокусировать. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо. Ах ты зараза, а! Как же на тебя навестись-то, раз, два. Аккуратненько Ай, осторожней, осторожней, муха Муха, тихо, да не кусайся же ты Какая злая муха попалась Опять нам все хп снесла Что-то, ребят, плохо на самом деле получается У меня не могу никак опять вспомнить эту боевочку Никак не могу к ней привыкнуть нет. В этой мухе пишут, что ничего нет Как-то же можно здесь фокуситься быстренько Вот я сейчас на нее сфокусился И у меня прям камера как прилипает к ней Так, давайте, ребят, идем дальше Идем дальше, я бы, наверное, чувствительность мышки Немножко поднастроил Так, что это у нас? Лечебная травка Забираем, все забираем, нам все пригодится Нас таким образом пропустят потом в башню Так, а здесь что за пещера тайная? Так, так, так Друзья, это может быть серьезно Ой-ой-ой, что там такое? Это крысы, что ли, какие-то? Кто там такие? Это, по-моему, крысы, да? Так, крапиво. это у нас так черный гриб Все, ребят, надо подбирать, потому что все нам пригодится Блин, там, по-моему, две крысы Это может быть намного серьезнее, чем я... Предполагаю, что нам можно скушать Так, молочко дает у нас прибавка к здоровью h 8 Так, это понятно, давайте, ребят, что-нибудь выпьем Так, прибавка к здоровью, прибавка к мане Сырое мясо можно поджарить Желательно поджарить И вот это пояс нам требует а, Так, цена там... А, это то, что красным, ребят, это и уже на нас экипировано Давайте выпьем все-таки вот эту водичку Так, да, прибавим немножко здоровья я бы, наверное, еще что-нибудь принял бы, да? На душу, иначе у нас проблема со здоровьем, я смотрю. Надо их решать. Ну что ж, давайте ворвемся сюда. Я все-таки хочу посмотреть, что здесь. Ну что, иди сюда, крыса. Давай, прыгай на меня, давай. Давай, подходи. О, тут даже дверь. Давайте по одному, скорее всего. Не надо мне по два, мне нужно по одному. Я так много не приму. Вы что ж, ребят? у вас там трое даже, да? Так, можем как-то отсюда бежать? Бежим, ребят, отсюда, бежим. Так, а как можно прыгать, бежать? Давайте подойдем к Лестеру, он по-любому сейчас нам поможет справиться с ними. Так, нет, мы, это, мы уже, ребят, в принципе, сейчас бегаем. Это у нас уже бег. Так, где крысы? Куда они обратно, что ли, бежали? Ну-ка, давайте за ними сходим. Нам надо зачистить это место. Так, вот там вот, по-моему, хвост. Ага, они, они что-то что здесь едят, смотрите-ка. Они здесь что-то едят, они, по-моему, здесь муху едят. Только не вдарь мне, пожалуйста. Так, у нас еще есть одна крыса. Так, она где-то... Ага, вон она бежит, она вон бежит, она в камнях просто затесалась. Ешь давай своих, своих ребят, ешь, а я к тебе сзади сейчас подойду. Так, и что, волк срун где-то орёт? Это, ребятки, был волк, по-моему, да? Так, я что-то не... А, он в кустах спрятался. Охренеть, надо срочно помощи. Лестер, помогай, дружок. За нами гонится волк. Что ж ты стоишь-то? Там, ребят, реально был волк. Черт, как все сложно, а. Надо бы еще раз подхилиться. У меня прям нет больше шансов. Надо, ребятки, не бояться и хилиться. Так, 50 хп мы восстановили. А сколько, интересно, у меня вообще хп? Давайте посмотрим. Уровень, следующий уровень. Сила, ловкость. Жизни 40 у меня. Так, вот там, ребят, волк доходит. Да, так, так, так, что-то мы как-то жестко фокусимся очень сильно. Не на того, на кого надо. Тут у нас, да, еще один волк ходит. Возможно, даже не один. Тут у нас какая-то поляна. И сейчас у нас он нападет со стороны Давайте, ребят, сконцентрируемся И будем мы готовы, ребят, к боевочке Все, поехали Отстань от нас, волчара, позорный Главное выжидать момент Отлично, ни разу нас не коснул Это очень хорошо Давайте проверим его У него есть мясо Но нам пригодится Так, пошлите, ребят У нас осталась одна крыса а У нас осталась крыса И у нас, ребят, есть еще... Ах, ты же еще один волк, а? Он, по-моему, эту крысу загрыз Тихо, тихо Тихо Тихо, тихо Осторожней Нападай. Ай-яй-яй, цапнул нас, цапнул гад такой. Я так понимаю, он эту крысу и тогда на нее отвлекся. Нам поэтому повезло. Так, три, три волка мы в этой канаве уже уничтожили. Троих. Давайте всех крыс тоже сейчас общупаем как следует, да? И заберем у них все. У них тоже, ребят, есть мясо. Нам мясо сейчас очень нужно. Я знаю, что это мясо, но можно потом пожарить будет на костре. Все, ребят, потихонечку, помаленечку мы начинаем выживать в этом мире, в мире готики, друзья. Так, еще одна крыса. Ой-ой-ой, осторожно, не дать ему кусить себя, не надо, не даем. Они очень больно кусаются. Да как так-то? А? Вот не угадать ее удары. У меня, ребятки, уровень как раз, и мне повезло. Сейчас у меня немножко здоровье поднялось. Так, вот реально, вот сложно предугадать, как она будет бить. Все, ребят, обшариваем этих крыс всех и надо у них все забрать. То есть вот это мясцо, оно нам потом поможет восстанавливать там здоровье. Нет. Так, может быть, я еще какую-то крысу пропустил? Лучше, нет. лучше, нет. смотри, шарился лучше. Не нет. Ничего ты ничего разбазарился, да? Так, давайте, ребят, зайдем все-таки в пещеру. Я хочу посмотреть, что там все-таки в ней есть. Да, но с боевочкой надо попрактиковаться, потому что пока хреново у меня получается. Да что ж, у нас тут пещера крыс была, да? Я так понимаю, там даже продолжение есть. Мы здесь находим, так, кожаный кошелек. Взяли мы кошелек. А что нам дает кошелек наш? Так, давайте глянем на него. Вот у нас кошелечек. Этот кошелек полон монет. И если мы на него нажмем, то что произойдет? Да, друзья, у нас 50 монет добавилось. Вот сюда вот сейчас, да. То есть и стало 68 золотых монет. Так, черные грибы здесь есть. И я, насколько понимаю, помню. Эти грибы, по-моему, можно тоже есть. И нам будет восстанавливаться здоровье. Да, вот они, черные грибы. Восстанавливают 5 здоровья. И это довольно-таки неплохо. Давайте парочку скушаем, да. И все-таки я вижу, что у нас пачка, смотрю, из 10 лечебных трав есть. И это будет уже являться причиной того, что нас могут пропустить стражники. Давайте, ребят, сохранимся. Давайте сделаем сохранение 3, да. Потому что я что-то немножко подсливался здесь. И мне важно сделать другое сохранение Так, ребятки, ну что ж, как вам вообще данная игра? Как вам ностальгия? Пожалуйста, комментируйте Друзья, пишите свои Отклики на эту тему, да, по поводу того Делать ли мне прохождение по или нет Вообще нравится ли вам такое Ретро-прохождение? Я, конечно же, буду брать эти моменты все на заметку Возможно, замучу прохождение В дальнейшем, а возможно И нет. Так, вот, ребят, мы прошли в Вглубь пещеры и тут, как всегда, наш Нас ожидают всякие ништячки В виде вот такой вот травки, да, то есть есть э, Лечебная трава а Есть ржавый меч, это, ребят, очень хорошо Потому что а, Вот всегда такое оружие, да, когда вот мы Берем, подбираем оно а, Оно нам может принести немало Так сказать, полезности, потому что вот сейчас Мы взяли меч и давайте Его найдем здесь, вот он меч, кстати, да Смотрите, урон у палки 10, а у меча 30, друзья И нам так силы Необходимо 30, а здесь 10 А у нас сколько сейчас силы Смотрим, друзья, вот наш параметр, а, у нас силы на него просто-напросто не хватит, но на самом деле меч крутой, я бы его, наверное, взял. Вот, видим, я когда пытаюсь класснуть на меч, нам пишут, что недостаточно 15 силы, друзья, так что здесь в этом плане тоже все строго, если у нас не хватает силенок поднять ту или иную железяку. Нам, естественно, этого сделать не дадут, Поэтому продолжаем Ходим вот с таким вот поленом Так, ну что ж, что есть, то есть Так, вот здесь вот аккуратнее, ребят, надо смотреть всегда везде Вот видите, я еще немножко и пропустил Вот это лечебное растение Из лечебных растений, насколько я помню Они нам пригодятся Нам можно будет потом делать лечебные зелья Которые вот сейчас я пью То есть тоже разные сложности Зависеть будет от какого-то определенного уровня, от прокачки Так, я предлагаю сейчас на полюсу прогуляться И я предлагаю нам использовать наш факел У нас же есть факел в инвентаре, да? Давайте, друзья, не надо бояться, надо просто использовать. Вот, факел нам дает дополнительные очки к свету, и мы можем здесь шариться. Давайте посмотрим. Интересно, как быстро я смогу сменить факел на... На палку, вот так вот, ребят, меняем, и наш факел просто-напросто остается на земле, и подобрать мы, походу, его уже не можем, а нет, можем, друзья, можем, я думал, нет, просто он как а, предмет у нас не выделялся, как вы, наверное, видели, так, и вот эта крыса, здесь выйдет, я все обшарил, хорошего. давай, давай уже, переводи свой взгляд на другую крысу, а Там здесь, здесь у нас молодой волчара. Да, отводит от него взгляд вот, Ребят, реально иногда бывает сложновато Привыкнуть к управлению готики Но здесь не совсем, так сказать Современное Оно уже, да, такое, знаете Своеобразное Так, ну что ж, давайте смотримся, осмотримся еще по этой канаве Мне интересно здесь прошарить все. О, там еще есть волк даже, ребятки Еще один волк, давайте приготовимся к битве Аккуратнее Так, все, надо выбрать главный момент Сейчас он к нам подбежит и все ребят, внимание, делайте ваши ставки, волк или наш заключенный. Два волка, друзья, два волка, они нас просто снесли. Там ни хрена здесь сколько волков оказывается, а? Вы видели здесь сколько их много? Черт возьми, давайте-ка загрузимся. Я-то думал, а оказалось, друзья, там еще два волка было целых, надо их агреть по одному, тогда нам будет гораздо проще. Так, ну что ж, мы опять в пещере. Давайте-ка быстренько здесь все соберем сейчас, да, что мы не собрали. Так, так, так, сейчас мы соберем и тогда уже после этого сохранимся. Да, друзья, здесь сохраняться нужно всегда вручную. Здесь, по-моему, даже автосейвов нет, но я могу ошибаться. Я давненько в гочку не играл, играю достаточно редко. Так, здесь у нас похоронен и Иотар 721-762 года. Вот так, ребят, можно тут немножечко почитать, кому интересно, про все и про всех. Есть у игры очень богатый лор. Также потом будут книжки, все дела. Можно будет читать и узнавать, познавать про все и обо всем. Так, ну что ж, давайте все заново собираем. И сейчас я здесь предпочту, наверное, сохраниться. Так, да, третье сохранение у нас. Все, сохраняемся. Идем, ребятки, дальше. Я все-таки этих волков разберу по косточкам, да, чтобы они там не выпендривались, потому что нам это просто необходимо. Жизненно необходимо. Нам нужен, ребятки, опыт. Желательно весь опыт, который здесь есть, во всех углах собирать. Так мы гораздо станем могущественнее. И я, наверное, сейчас с этими волками попытаюсь расправиться с помощью а, подручного Лестера. У нас вообще этот персонаж как бегает. Так, это что было такое сейчас? Вот это что сейчас было? Так, что-то не понял. Это у нас супер удар что ли, или что это такое? Я вот сейчас просто на... Да, да, да. А, все, ребятки, тут очень такая интересная боевочка, да? То есть мы можем даже зажав на control встать в боевую стойку, да? То есть не обязательно правую кнопку мыши зажимать, достаточно нажать на Ctrl. Но мне нужно сейчас как-то выманить одного волчару и сагрить их по отдельности. Но они вроде агрятся по два штуки, поэтому... Будет, ребята, очень сложно, мы сейчас попытаемся, но я ничего не обещаю. Так, давайте, где вы, волки? Волки позорные, выходи давай из сумрака, где вы все? Ну? Где вы спрятались, а? Вон он, да, стоит. Надо, мне кажется, к нему подбежать, что ли? И размотать его как следует. Ну что тут встало? Иди сюда, иди сюда, такой ты... Ах, ты же не надо пропускать. Так, где твой друг второй? Иди сюда, давай, сконцентрируемся, бьем... Точно, ах ты ж зараза, чуть-чуть а! не хватило мне, друзья, чуть-чуть не хватило везения, нас волчара позорный сбрил, ну ничего, я думаю сейчас с третьего раза мы справимся, главное, ребят, правильно выдерживать такт атак, волки примерно с одинаковой задержкой атачат. И поэтому надо просто-напросто выждать момент. Все, ребят, сейчас я еще разочек, и мы точно с ними справимся. Я понял, что надо самому подбежать и самому уже начинать атаковать. Так, давайте глянем, что у нас э, в инвентаре есть интересного. Может быть, стоит воспользоваться какой-нибудь плюшкой, типа восстанавливающей здоровья. Но я последний бутылек не хочу на это дело все тратить. Так, здесь у нас, значит, синяя бузина. Это у нас восстановление здоровья. Я травы вообще, ребят, не хочу тратить, потому что они нужны точно будут для создания зелий. И что же у нас можно схавать? Давайте черный гриб один съедим. По крайней мере, у меня их много. Да, давайте два съедим, черт бы с ними, с этими грибами, да. То есть, я вот насчет грибов не помню, но вот насчет трав я точно помню, что они будут использоваться в зельях, а потому я сейчас их уже начинаю потихонечку копить. Так, ну где у нас эти волки? Где эти волки, которые нам тут портят все? Иди сюда, родной, давай, давай. Подходи по одному. Нам нужно выбрать момент для атаки. Так, где второй? Вот он стоит. Давайте, ребят, все, сконцентрировались. Все, ждем мы его. Ждем, ждем. Давай, иди сюда. Подходи, давай, подходи. В глаз тебе, в нос. Да на, получай. Все, ребятки. Главное тоже, видите, важно, и какую дистанцию мы держим с нашим противником. Если он нам, к нам близко подошел, мы можем... по. Подамажить его как следует сразу же, без передыха. А если он на далеком расстоянии, мы можем просто не дотянуться палочкой. Поэтому надо быть, ребятки, внимательными очень. Готика, ребят, не любит ненужных, за... ненужных задач, ненужных, как бы, команд Здесь все нужно, к... ко всему нужно привыкать и приспосабливаться Хардкор, ребятки, хардкорная РПГшечка в эфире Продолжаем выживать, продолжаем проходить Так, лечебная травочка Так, вот тут, кстати, ее очень много, да Как видите, у нас всегда вот в таких местах, где которые охраняются более такой усиленной охраной Типа вот сейчас, как мы двух волков в одном месте завалили Здесь тоже всегда бывает очень много разных плюшек я думаю, что иногда вот я зря сейчас этих волков всех поубивал. Ну, хотя, ладненько. Ничего, ребят, не зря. Все, как говорится... Все для общего блага и для общего дела. Что ж, ребят, вы видите, у нас стемнело. Наверное, уже многие обратили внимание. Да, тут есть, ребят, смена дня и ночи. Это тоже, ребят, привносит определенный шарм в, в гейм-процесс. То есть, реально тут все динамично меняется. Тут я вам скажу более, что есть интереснейший распорядок дня. Неплохо, да, для игрушки 2002 и 2003 года. То есть, я думаю, что это очень такой, знаете... Очень-очень um, такие хорошие параметры, потому что не во всех современных РПГ сейчас даже есть такая возможность, что есть прям смена дня и ночи и так далее. То есть такие. Я, я имел в виду, не, нет такого. Так, кожный кошелек я еще раз взял, да? Нет такого, как бы, внимания к мелочам. Так, и, и что в нем? В нем 25, ребятки, монет. То есть, вот так вот подбирая кошельки, мы можем получить немножко золота. То есть, ребят, вот если бы я не обшарил здесь эти кусты досконально, я бы этот кошелек мог не найти. Я бы мог найти, не найти какую-то траву. Поэтому, ребят, ничего удивительного здесь нет, если вы обшариваете там одну локацию и заглядываете практически в каждую щель. Который здесь находится. Ну что, я думаю, сейчас мы все обшарили. Хотя, ребят, я тоже не уверен. В этой нише можно бродить, бродить и еще раз бродить. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас карта. Нет, у нас карта, по-моему, появится, но чуть попозже. О, попозже, по-моему, она будет отдельным Как бы вот таким же предметом Который мы можем будем взять и открыть Ну что ж, давайте, ребят, выдвигаемся Нас ждет дальнейшее приключение Я еще помню, что в пещере сейчас меня ожидает Боевочка одна с тараканом А может быть даже и с гоблинами Я в пещере не все зачистил, я это вспомнил в прошлый раз Что-то думал, мне как-то слишком легкая Она показалась, эта пещерка Но там, по-моему, должно быть гораздо больше гоблинов Давайте сейчас мы это и проверим Тут, по-моему, есть еще одно крыло, в котором я, ребятки, не был Так, тут уже достаточно Светло, черт, факел-то потерял. Но ну, по-моему, факел уже в таком в горящем виде невозможно в инвентарь подобрать. У меня есть еще, ребят, несколько. Они как спички. Вон, ребят, крыло. И там уже стоит жучара один. И он нас сейчас, по-моему, заметит. Давайте сохранимся, потому что жуки это очень жесткие противники. И, насколько помню, если мы сейчас будем ковыряться с, с, с ним палкой, да, то есть мы, мы много не наковыряем. Так, давайте сохранимся. Значит, на первое же сохранение. И попробуем вступить. И у меня еще, ребятки, есть магия. Давайте я вам продемонстрирую, что ж я в конце концов. Так, как... Так, стой, стой, стой, жучара. Стой, стой, стой. Успокойся. Сейчас я возьму пожестче что-нибудь. И мы с тобой поболтаем уже по-другому. Так, вот это у нас свиток огня. Есть, ребятки, огненный шар, который наверняка, наверное, его вырубит, да? Это огненная стрела, а есть огненный шар. Так... 50 цена магии, а я сейчас посмотрю, сколько я могу вообще магии произвести, мана жизнь, мана 10, мана 10, это что означает, ну, свитки, по-моему, на свитки, по-моему, мана не влияет, да, давайте попробуем самое простое, э -э огненный шар, урон магии 75, необходим мана, а, вот, все, а, цена 50, что, а, цена это на рынке, цена торговцу, да, все, ребят, я понял, а маны у нас 10, и мы можем спокойно метнуть в этого жучка вот такой вот шарик. Я думаю, это будет очень хорошо. А можно огненную стрелу. Огненная стрела 25 дамажит, а шарик у нас дамажит что-то прям очень мощно. Давайте попробуем маленькую стрелу сначала накинем. На четверочку она у нас автоматически включается. Ну что, теперь я на тебе испытаю, как же это. А ты почувствуешь мощь. Как бы запустить-то в него? На, держи. Ах, ничего. Вы видели, ребятки? С маленькой огненной стрелы мы поджигаем этого жука насмерть сразу. Я, я, я хорошо сейчас правильно сделал, что именно... Этот прием использовал, иначе бы мы просрали нормальный огненный шар. Здесь, ребятки, магия Там тоже имеет существенное значение, и она очень сильно дамажит. Так что имейте в виду. Ну а мы продолжаем, ребятки, прохождение Готики 2 Ночь Ворона. По мне, так это самая лучшая и удачная часть в серии Готики Поэтому именно с нее я решил начать наше ностальгическое прохождение, друзья. Ну а как вам такое прохождение? Пишите мне, пожалуйста, в комментариях. И я, конечно же, отреагирую, посмотрю, понравилось вам или нет. Так, тихонечко. Вы слышали эти звуки? Здесь недалеко гоблины кричат. Я так и знал, что эту пещеру я зачистил не до конца. Есть еще одно крыло в который мы в прошлый раз не сходили. И я сейчас это, ребятки, хочу сделать. И оно, по-моему, вот здесь, насколько я помню. Туда, кстати, еще вниз можно было сходить. Давайте, ребят, аккуратненько. Вот тут, по-моему, они находятся, да? Или нет? Или это куда я выхожу? А, это мы уже на улицу выходим, да? Тут у нас ничего нет. Давайте вернемся обратно. Да, надо, по-моему, вниз еще сходить. Потому что это у нас стандартный заход. Мы уходили сразу же направо. А теперь давайте прогуляемся налево. И я думаю, что сейчас у нас будет жесткая боевочка. Потому что там их должно быть... Да, там, смотрите, раз, два гоблина. Они, по-моему, как волки атакуют толпой. Мне необходимо их повыманивать оттуда по одному. Так, давайте потихонечку будем. Ай-яй-яй-яй, они, по-моему, все сразу за да, Зараза такая. А, стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Они, видите, по чуть-чуть подходят, да? Тихонечко, тихонечко. И они прям по чуть-чуть подходят. Давайте по одному, ребятки. Че уж вы толпой-то? Толпой-то любой может. А вот как интересно, фокуситься. Так, подожди, подожди. Ой, браток разбушевался. Ой, надо тебя смирить На, прилчай! На! На! На, как-то он странно оббегает со всех сторон. Это у нас был молодой гоблин, он мне практически все хп снес, друзья. Надо срочно а, подрегенерироваться немножечко. Давайте-ка выпьем все-таки последний наш бутыль. Да, вот он у нас восстанавливает полностью здоровье наше. А вот когда получаем уровень, интересно, так, уровень... А, мне вроде как сказали, что я уровень получил, и у меня здоровье стало 52, но... У меня, по-моему, появились очки навыков, которые я могу тратить или я могу ошибаться. Опыт у меня есть, следующий уровень 1500. А, да, вот, ребят, очки обучения. Видите, появились где персонаж, очки есть обучение. Мы их, в общем-то, и сможем потратить потом на различные плюшки, но это, ребят, надо искать специальных людей, которые нас обучат. У нас, ребят, сейчас сложная задача, я здесь предлагаю сохраниться. Там еще осталось несколько гоблинов и, по-моему, один из них должен быть... Очень жестким. Это, так сказать, топовая, по-моему, пещера, которая идет на начальном уровне которую сложнее всего зачистить. Давайте я все-таки на второе сохранение сохранюсь и посмотрим. Да, то есть как-то странно. Есть здесь какая-то фокусировка. Давайте я сейчас гляну быстренько. У нас нам нужно управление. Давайте быстренько посмотрим. Так, вперед-назад, влево-вправо, шаг, вперед, прыжок, идти. Красаться действия. Оружие наготовку. Так, это у нас карта М, обзор. Рюкзак, статистика, дневник, описание, альтернативные настройки и, не знаю, надо, ребят, привыкать все-таки здесь к управлению, я, наверное, сейчас немножечко еще поднастрою, знаете что, мне нужно поднастроить, мне нужно поднастроить, так, чувствительность мыши, у меня и так, ребят, стоит на максимум, да, поэтому я ничего не буду менять, ну, вроде как это... Как-то все равно проблематично, мне кажется. Вроде на максимум стоит, я вроде как вертеть-крутить могу собой, а в боевочках иногда прям очень тормознуто, вот особенно когда с оружием. Ну что ж, давайте еще потихоньку выманиваем их. Там осталось, я так понимаю, два гоблина. Ага, вот один, по-моему, меня заметил, или ни один не заметил. Так, давайте аккуратно подходим. Так, и здесь можно красться? Так, вот я когда нажимаю на Shift, наш персонаж вроде как начинает пободрее крутиться, или мне кажется? Нет? Нет. А, вот когда я нажимаю на клавишу атаки, тогда он вообще просто замирает. Вот, может быть, в этом пр проблема, и нам надо периодически отжимать эту клавишу, когда мы хотим переместиться в другое место. Так, ну что ж, давайте, ребят, попробуем сагрим одного гоблина. Нам, ребят, лучше по одному. Давай, родные, ну что вы встали? Так, один, один клюнул, смотрю. Один клюнул, но второй может побежать, потому что они... При... Да, вот видите, один вроде как клюнул, а второй бежит, потому что гоблины, они действуют сообщая. Это командные ребята, и они очень-очень любят нападать командами, Тихо, тихо, они, по-моему, сейчас вдвоем на меня клюнули. Это очень опасно, друзья, это очень опасно. Это очень опасный момент. Ага, вроде как пока мне... Да, блин, какой он резкий, я... На Надубасили они мне, короче, по башке Своими дубинками Давайте заберем у них дубинки Нечи, там, ничего нет. Как нет, тут дубинка еще есть Давай, бери уже Ты что такое говоришь-то? Ты заключенный Видишь нет. же, что лежат дубинки Собирай все Мы все продадим Все в хозяйстве сгодится Потом, значит, у это, у торгашей В городишке, в местном Поэтому, ребят, собираем все Не стесняемся Но, по-моему, мы здесь всех зачистили И, Насколько я помню, если я не ошибаюсь И у них тут сокровищница вот так, ребят, когда мы кого-то убиваем Нам открываются более потаенные Интересные места И здесь у них, да, сокровищница Здесь у нас есть сундучки, смотрите-ка, да То есть это очень сундучки Это в них уже лежит лут покруче Вот у нас есть раз сундучок, давайте в него заглянем Все открывается, все хорошо И у нас здесь, ребятки, золото Золото, так, а взять все как? Черт, как взять? Как все взять? Я сейчас взял все, нет? Что-то я не понял Так, а. И чё? И как это? Нельзя же так извращаться-то. Так как взять все? Мне подскажет кто-нибудь? Нет? На, на, может быть, на Enter? Нет, на пробел? На, нет, я чё, так и буду, что ли, каждую монетку забирать? Да это же сложно! Это же капец, как долго. Взять все. Есть по-любому такое? Давайте глянем, ребят. Не помню на самом деле я этих всех уже управление всего. Это действие Значит, карта, обзор, рюкзак, статистика, таб-бэкспейс, статистика игрока, БЦ, дневник ННЛ, опции по умолчанию, это понятно. Альтернативные настройки, это ясно. Ниже вроде ничего нет. Вперед-назад, влево-вправо, прыжок, идти, краса, действия, левт, контрол, маус левт. Да, если по одной монетке забирать, то это реально долго Так, давай, соберись, мужик Давай уже, соберем это все дело Так, а, да, по одной, но у нас, по-моему, скорость увеличивается, когда мы зажимаем Да, и мы вроде как забираем быстрее Чем мы дольше собираем, тем мы быстрее забираем Вот такая вот механика Так, давайте посмотрим, что в этом сундучке Тоже открытый И здесь у нас, ребятки, внимание Здесь у нас, значит, эссенция маны Здесь у нас яблоко, которое у нас восполняет здоровье и у нас кинжал, который, а, который мы, в принципе, можем таскать, но у нас, по-моему, уже такой есть. А, взять все, как бы взять все, берем по одному предмету. Да, у нас уже, по-моему, три кинжала, если я не ошибаюсь, да, таких. Они у нас, наверное, являются более быстрым оружием, но, тем не менее. Так, вот у нас, смотрите, кинжал, давайте попробуем, да, то есть взяли мы кинжал, сейчас он ну, также у нас на однерочку. Вот у нас кинжал, да. Это, не знаю, как, как вам сказать-то, это просто простое оружие. Самое маленькое, самое такое. Вот блоки, если честно, да, вот как он здесь ставит, надо, ребят, тоже угадывать. То есть, если мы успеваем поставить блок в момент атаки моба вражеского на нас, вот таким образом он просто всегда его не держит. Мы когда нажимаем, он в течение где-то секунды, наверное, держит блок. Если вот эта атака попадает на блок, то тогда мы ее отражаем. А если нет, то нас дамажит. Поэтому, мне кажется, лучше всегда, ну, не знаю, как совсем всегда, но иногда... Лучше, конечно же, мне кажется, выживать за счет просто нападения, нежели насчет блоков. Потому что мобы иногда атакуют часто и блокировать вот так все удары мы тупо все не вывезем. Так, ну что ж, давайте, ребят, возьмем все-таки дубину. Она у нас посерьезнее будет, чем этот меч. В общем, и у нас привязка идет определенного оружия сразу же к уже запланированным клавишам. То есть у нас оружие это на один. Точно ближнего боя, дальнего боя лук, это на 2, но у меня сейчас нет стрел, поэтому я им не могу пользоваться. Ну что ж, ребят, у нас Готика 2, Ночь Ворона, мы продолжаем прохождение в этом диком и интересном мире, поэтому давайте, ребятки, запаситесь, пожалуйста, хорошим настроением, и мы продолжаем, друзья, продолжаем наше прохождение. У нас, ребятки, ночь, мы возле кса башни Ксардоса, тут нас ходит в темноте овечка под названием Долли, наверное, Uh, Но ну, все-таки мы, минуя ее, продвигаемся дальше. Ночи у нас здесь не совсем темные, поэтому я надеюсь, ребят, вам хорошо все видно. Вот, и давайте-ка уже... Давайте-ка уже, значит, двинемся дальше Что у нас здесь? Здесь у нас, ребят, тоже очень много всяких лечебных растений, лечебной травы Я думаю, что мне прямо сейчас ее можно кушать Не боясь, потому что у нас достаточно много ее набралось Она нам прибавляет аж 10 к здоровью У нас 14 штучек И вот там у нас, по-моему, пропасть, да, большая В которую желательно не падать Иначе мы себе все ноги переломаем Тут, ребят, нет такого, что если мы видим обрыв, значит, мы не можем туда упасть Нет, тут если мы подойдем на край, мы просто-напросто... А, слетим. Так, что у нас там за звуки? Тихо-тихо. Тихо. Кто тут кричит, а? Давайте я тоже вооружу сейчас. Кто тут кричит? Тут, ребят, звуки битвы. Вы смотрите, что чё... вы что тут творите, гоблины? А я, а ну отсюда, брысь, разбежались. Вы что тут творите? Это же человек наш. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ой-ой-ой, главное нашего не зацепить. Иди сюда, мелкий. Ой. Еще одним Ладно, я не, будет, не буду бить этого мужичка, потому что если он мне вдарит, наверное, я сразу же здесь откинусь. Так, ну что ж, друзья, нашли мы еще одного персонажа. Давайте-ка с ним поболтаем, так, что у нас тут, тяжелый сук, вот этих тяжелых суков, кстати, ребят, по поводу переноса вещей, у нас тут, по-моему, нашего героя нет никаких ограничений, мы здесь можем таскать столько, сколько может вместить себя наш инвентарь, а он вместить может, ребятки, бесчисленное количество, так, так, так, всего, что здесь И есть, практически мы ничего, весь хорошо. мир можем унести именно в нашем инвентаре, поэтому тут можно по этому поводу не париться, так, сундук, это чей сундук? Надеюсь, мужик этот не будет против. Так, значит, ножичек у нас здесь и лечебное зелье, друзья. Вот это мне повезло, вот это мне пригодится. Лечебная зелька, это, это хороший бонус. Ну что ж, давайте-ка здесь мы остановимся. И, наверное, ребятки, наверное, мы сейчас с этим чувачком поболтаем. Кавалорн его зовут, давайте же побеседуем с ним и узнаем. Так, интересно, мы можем в огне гореть? Нет, друзья, огонь на нас никак не действует, но, насколько я помню, после беседы с ним мы должны будем определиться, помогать этому чувачку или нет. Так, у нас здесь есть ржавый топор, давайте-ка его возьмем и глянем на его характеристики, ребятки, смотрите, нужно силы 40, чтобы наносить урон 40, то есть практически пропорциональные параметры, то есть сила равна количеству наносимого урона. Так, ну что ж, я думаю, что вот а, разговор с ним и дальнейшее прохождение, ребятки, мы уже а, продолжим в следующей нашей серии. Ну и от вас, конечно же, хотелось бы услышать комментарии и что вы думаете по поводу прохождения по Готике 2 Ночь Ворона. И прохождение зависит, ребятки, очень сильно только лишь от вашей реакции. Если а, будет много лайков, если будет много комментариев и просмотров, я, конечно же, буду мотивироваться проходить и дальше, ребятки, специально для вас пилить все новые и новые видосы по этой крутой, но старой, но, тем не менее, не бесполезной и крутой игре. Ну что ж, ребят, как обычно, играйте только в самые крутые и топовые игры и всем приятного геймплея!